Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкченнелл, и сегодня будем продолжать проходить Far Cry 4. В прошлой серии мы много очень чего сделали, за одну серию прошли 4 миссии, считай, отключили там телевидение, вот это дебильное, которое там говорили, спасли, помогли бабки там, волков, и вот сейчас у меня, правда, не записалось видео, лагерь золотого пути, ну. Но... Должно было быть, мы деревню должны были спасать от э, преступников, считай. От врагов там начали спалить, и, короче, вот, сейчас будем охотником. А там были другие охотники, которые хотели спалить деревню. И там еще надо было захвачивать точку. Ну, короче, у меня это, короче, не, не записалось, и все. Я не знаю, почему. Я знаю, к чему готовится. Давай мне нормально мины, я подготовлюсь. Помни, они могут прийти отовсюду. Я знаю, откуда они придут. Я же чуть-чуть проходил тут миссии. Чуть, давай еще мины мне. Быстрее, они недалеко. Блин, у меня мин нет уже. А, все, мины закончились. Всего две было. Не выходи. Конечно, больно, они все-таки тоже подготовлены немножко. Так, они вроде бы отсюда сейчас должны пойти. Вот они. Ох ты, ох, ох, блин. Какой же ты Они еще отсюда будут идти, наверное. Ага. Дебилы тупые. Я знаю, куда вы пойдете сейчас. Блин, еще орел. Пупой их нет. Они орел туда не вкинется. А где орел, кстати? Орел где-то есть был? А, так это уже по... Они сдохли уже, все. Одни время сейчас, блин, искать. Кстати, нет места у меня, ничего. Пошел, нафиг. Так, да, туши, туши быстрее. Да зачем ты в эту фигню? Ч ⁇ все, больше нету ничего? Лагерь нет места, Отлично, брат. А перед а лагер... берет... Нет, лагер... куда-то я не буду это говно менять. Охоте... Еще с лука не стрелял. Я. Охоте... Давай деньги. У откуда у них деньги, правда, я не знаю. Они сами по себе, получается, ходят. Но у меня лишние даже копейки и не, не будут. Так, что у нас тут? Да не надо лук менять, я просто хочу обыскать Ч, еще там идут что ли? Заберитесь до лагеря, все, все до свидания, я полетел, я полетел. Тут же был самолет вроде бы. Не, не ковер самолета, а обычный, нормальный, самодельный. Но его что-то уже нету. Я не понимаю, что его. Нет места, блин. Ой, ты блин! О, волки здорово! Ух ты, нихренаж себе. Они еще волков против меня будут. А, патронов нет. Как патронов нету? Ну нифига себе. Чё? Так, сзади еще поедут, наверное, да? Фин, ну лучше реально лук взять на время. Ой-ой-ой, да, блин. В смысле? Откуда? Не понял. Кто меня там ударил? Не путь? Рену. офигели совсем там но они же реально скрытые нельзя вообще Об, э, вообще как узнать даже с не берет взяли чуть не убили с одного выстрела ни хрена себе Блин, блин, жалко, что мне отобрали все. Весь транспорт, я придется пешком идти. Это опаснее, довольно. Ой, ты не людоеды, людоеды еще что ли? мужик ты живой? Ну он из наших. Да не походу все всех завалили. -мо, я они кого-то там убивают уже. Офигеть. Они что сжигают его, что ли? Блин, капец. Надо его завалить. Живодёры. Кто-то, Кто да. Кто-то уже убил. Кто? Нифига себе, вы чё... Капец, дебилы какие! Рюкзак почти заполнил, я знаю. А что тут только три четверо было что ли? И медведь получается. Ты что, офигел совсем? Фу, сидит такой, прячется. Задание выполнено. Ага. А медведем что делать? Медведя можно оставить? Но, чтобы Амита не искал его здесь нет. Это не важно, брат. Главное... Я медведя убивать Пас, не буду, ты нафиг ты надо. ее у них там... Не, я медведя убивать точно не буду. Я либо с лука его. Что я не хочу патронов тратить свои. А у меня они есть. О. А у них что, разве пули есть и, и патроны? Не знаю, не знаю даже. Можно попробовать его убить с, с, с лукой и все. Попробовать. Так, где он там прячется? Да, выходи. Блин, Зря я это сделал Он же мне Получается мешать будет все время Все убил его нафиг С трех выстрелил всего лишь О, а вон он Кто-то орет вообще Блин, это я случайно из Сори. А, так это наш. Походу. Я своего валю уже. Никто не поможет. Какой носорог? В смысле? Вы что там, совсем уже что ли? <laughs> Ч реально носорог? ё -моё. Завалил, нифига себе. Не, ну, в принципе, с... С Дорбашом это было легче. И чё? Рюкзак переполнен. Нахрена я его валил вообще? Куда? Не убил. О! Событие кармы завершено. Так, внизу ничего интересного нет. Надо выбираться отсюда. Тратить жетоны, используя. Ага. Так, ну, не, там же носороги вроде бы, да? Чума их тут два уже. Не, ну у меня дробаш был. Уже нету. Так что я не буду их убивать даже бессмысленно их не убью никогда в жизни так тут задание какое то они не не задание здорово впервые. конечно впервые так пополнить продать давай продадим мне уже надоело таскать эту фигню нафиг надо так. что в смысле все продал 169 тысяч. Так, давайте пополним. Да, купить и настроить, за да, надо бы купить. Инъектор здоровья. Да я и так здоровый. Так, Скорпион оружие, оружие. М133. Ну на место чего-то идет, правильно? Сколько он стоит? А не, заменять не надо. Я я знаю же, она заменяется, так-то я не буду. Боеприпасы, ну все правильно, у все нормально. Так, бронежилет, вот, это полезное уже. Хорошо. Тогда инъектор здоровья, две штучки на три, потому что не каждый раз встречается. Да, очень. А, получается, дальше нам куда идти? В. Так, давайте на карте посмотрим, куда нам. Это что? Погруженная станция? Чайки? Да ну нафиг, я тут буду лет 10 идти. Арсенал. Арсенал. Да. Мне получается... Давай на С. К заданию. Хотя может быть туда. Да я туда вообще в горы не буду идти. Ну стоп, я смотрел на карте. Почему в... Бхадра. Большое количество опыта. Да вы понимаете, как далеко это идти? Это надо через горы идти. Ну хотя, в принципе, к этой... Тоже не, немало идти пути. Вот она. Собал. Собал. Это, получается, надо вот так вот. Да тут везде далеко идти. Да чё так долго? Давайте Собала выполнять задание. Блин, вот был бы сейчас вертолет бы или машину хотя бы. Было бы получше, конечно. А вон машина, кстати. О, машинка, ничего себе, внезапно. А чем он тут делает? Все, поехали, чё? Это же быстрее будет. Так будет намного быстрее. Дразь на да, до свидания я не буду с вами атаковать мне нечего делать что ли так тут вот база какая-то ну и здрасте, до свидания О, вот почему я не хочу туда идти тут враги вообще-то да блин число за мной выехал ну, офигеть. Подкрепление. Какое подкрепление? Я просто проехал. Идите нафиг. Я выполняю задание. Ну, еду и выполняю задание. Все, идите нафиг. Какое подкрепление? Ну что реально там есть? Мне пока соберут это подкрепление, я уже буду задание выполнять. Блин, кого-то сбил опять. Все, едем. Не надо мне тут подкрепление какое-то давать. Я просто проехал себе задание еду выполнять. Не, не надо. Топ, я правильно еду? Стоп, я, я в другую сторону еду? Нет. Или оно в, в горах опять это задание. Кстати, возможно. О, фабрика Чайкиры. Так то есть задание это? Стоп, да в смысле я их холмозадание фабрику какую-то попал? Как так -то? Что за фигня? Не хочу эти фабрики прочищать. Э ну ладно, я проеду так. В принципе, мне решать, как ездить. -мо. Блин. Сейчас машину разобью, опять чинить придется. Сваркой. Походу, мне надо было все это зачищать. У вот тебя и блокпосты, и... фабрики вот эти, чая. По сути. Да ты дебил, ну Ты дерево построил здесь, блин, кто? По построил, да. Да почему-то да зачем? блин так что тут есть у вас ничего Ага, ничего нет и разворачиваемся уходим о здорово собал чё грустишь мы же выиграли вроде бы реально грустит сидит чё а да да Теперь повстанцы смогут продолжить свое дело. Смогут. Мне пришлось сделать трудный выбор. Для Амиты данной важнее жизни. Ну да. Данные, которые могли и не пригодиться. Могли. Б. Выбор был очевиден, брат. Это выбор Махана. Ну да. Это золотой путь. Ну у каждого свой выбор, конечно, в игре. Твой отец. Я знал твоего отца. Я уважал его. Ах, а хотя я нет, я не знал. А что тогда насчет Амиты? Так он а же он та старше меня, получается? Я его и даже не знаю. быть один. Иначе не достичь цели. Это слова твоего отца. Один должен быть. Я и так все один делаю практически. Мне никто почти не, пом не помогает. Мне надо понять его. И понять нас. Монастырь ждет. Ну понятно. А мне-то какое-то задание дай, давай. Культурный обмен. Ага. Ки километр ехать. Блин. А почему мне бы никто даже не дал базуку, ни ничего такого? Я бы взял, взорвал бы это нахрен все. Или мне что недоступно получается это все? Не чтобы это все достичь, надо уровень иметь. Это в середине игры может быть только доступно. А может вообще в конце там на небольшой срок. Как на других играх, например. Ну, в GTA каком то каком-то и любой. Как ты там, да нормально, едем. Блин, или дерзкая прическа и болевой подбородок Сапала. А? Признаться Сапал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. там мне без разницы, как его выполнять. Я могу сам всех убить и все и вы и все и дойти. Нафиг мне вот это выполнять, дебилизм. Где сюда? Там уже кто-то шмаляет. Так, вроде бы сюда. Приехали, вроде бы. Так мне в гору надо было? Да, блин, на гору, а я взял просто приехал. Встрети радшу. Как я ее встречу блин? Кто? Я? Второ, пацаны. Чего тут имеется? Или ничего нет? У каждого одинаково все. А, ничего даже. Мне просто с пустыми руками к нему идти, что ли? Ну ладно. по-моему же какие-то ходят реально. здорово раджу а, сын великого Махана. да сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. да я не знаю чем Банашур, бог богов, создал мир песни благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь возьми корзину А у ну, всех пас. разный погиб по не спида корзину приношений так то палки какие-то и платочек что это карма что-то карма у меня плохая Чал джимми Чал Джами а как мне к нему пройти вот что это ага кому почти понятно все так вот Чал джама. А, блин, перепрыгну О, эту фигню. Привет, дурных... Здрасте. Так, сейчас какая-то фигня выпадет. И ч ⁇ Ч ⁇ упало? Ну, вроде бы карма лучше стала, не знаю. Чуть-чуть. Нифига себе, всеми рады видеть. Кто-то, вот да. Нифига себя популярны здесь. Вот это да да так карма еще лучше стала уже больше середины Уловимо, че палочку куда поставил и все разбей. а так это свеча я думал палочку не такие блин конечно обычные они даже не похожи на свечи там же должны быть наверху эти ну чтобы можно поджечь а там они просто как палкой идут так не надо получается искать да где что поставить и где, где помолиться, покрутить барабаны. Понятно. Жизнь без эмоций, ничто, но эмоции... О, ч это такое? Че кинул какую-то фигню, Понятно. я, по карма вообще должна уменьшиться Я что-то не взорвал тут. Положите подношение. Кому подношение? а вот это подношение все я положил. я могу идти в принципе да сабау тебя ценят Россию а не походу жертвоприношения и, да? и демон елунг живет в каждом человеке он тешит нас сложной надеждой хана ему мы убьём, насытит и успокоит его Понятно. ну да тут хорошо что не меня в жертвоприношения не, не, не, не дали а то это было плохо очень. А что делать ты? Ч вс? Вс, я свободен, надеюсь. Да? Ч я вообще? Ч я не так сделал опять? Мы говорим с духом. А, -а, а. Твой отец понимал и вдохновлял других своими делами. Вот он вдохновляет. Обдумай то, что ты видел. Я обдумал, все. Я могу идти? Ну и что? Чё? чё мы стоим? Фикаси. Ну все, думаем. Я сижу, думаю, все. Я все правильно сел, думаю. Все, я подумал. <сосы> <сосы> <сосы> чё делать? Уходить не или что? Я уйду, все. Я не знаю. Я, я обдумал все. Опа! защитите эти От Отчего? О, приехали дебилы опять. А тут есть какая-то... Блин, я думал тут какая-то пулемет стоит. Они ломают статуи! Да Все, они больше не ломают оружие, ничего. Ч? где? Вы что дебилы, что ли? Я тут стою, блин. Простите, мин. Нет, не простите. Да блин, я поздно, надо было... там подрывает пошел нафиг отсюда опять приехали то да вы что, и совсем уже что ли что, с первого раза непонятно что нельзя подрывать ничего Вообще, уважение к монахам, пожалуйста, имейте. Блин, а что ты хотел, блин? Нападать на монахов бедных и... Блин. Как? Где они даже... Как? Как они выполнили задачу, если я всех убил? В смысле? Хорошо, я, я защищу. Как взять? В смысле? В смысле? В смысле? Бери мины, я хочу. Защитить монастырь. Они им нужен вклад с Да им вообще мозги нужны бы в первую очередь были бы. где вообще они пытаются двери. Офигеть, где они пытаются зарушают статуи да они вообще совсем долбанулись где они разрушают двери в смысле я туда вообще не дойду так стату... да как где они разрушают двери в смысле я туда вообще Офигеть, они со всех сторон разрушают. Все, я не выполню это задание, это невозможно. То не взрывают статую, то они совсем уже дебилы. Все, они сейчас все взорвут, я не буду ничего защищать. Нафиг не это надо вообще? Блин, взрывают статуи, оружие, быстро дал мне. Стоять! Ничего не будешь разрушать сегодня. А куда? Покинься! Они сейчас разрушат всё, блин! Напали на монахов! К дверям! Да. да хрен с ним! На, на монахов напали уже! Он Я тебя. Да в смысле? В смысле? Нет! Быстрее, быстрее, бери. Быстрее стреляй, то да почему он не стреляет? В смысле. Нет, сейчас разобьют нахрен все. Быстрее патрончики. Нет, а в смысле. Да все, хана, разрушили. хана Покажу. блин она невозможно же так без подготовки даже никто не, не предупредил сразу все защищать Но это невозможно действительно как это сделать а нет Да убивай ты их, то почему он такой не меткий вообще, блин. Стреляй в них. На К дверям. дверям быстрее, да. Блин, там еще тоже рушат все. Будет на монахов набивать. Они да плевать не на эти статуи вообще. Так да какого фига перезарядка, в смысле? Да беги, ты уже куда-нибудь не плевать вообще. <связывая> да тушись, блин! Депилы какие-то, ну в смысле? Я, значит, это строили все, а они просто разрушать будут сейчас. А Быстрее, блин, дебил. Да мне плевать на этот склад с оружием, у они... меня нету оружия. Да пошел ты нафиг. Офигел! Нет! Встанешь, да. да быстрее стреляй! Здорово! Что, залаживаешь? Нет, не заложишь сегодня. Офигеть можно. 60 секунд. Да как так-то? А, Враху у Я знаю, да. Вот он, он залаживает. Да-да, <свеч> убью тебя и все. Не огонь. Офигеть, вот это... А да как? Ну, Там он просто со спины взял и залаживает уже. офигеть можно. А то на одну секунду отошел уже все, залаживает. А мои все просто взяли и ушли. Себя уничтожь. Ты точно патрону не стоишь. Дай патроны. Сохнет, да иди ты нафиг, я сейчас, блин, задание провалю. Вообще, им не жалко, да, своих бойцов, блин. Уничтожить Себя уничтожь. Блин, а везде атакуют. Дебилы, блин. Берут и просто наглую... Бедные монахи, как так-то вообще? Чё, все победил? Нет, в смысле нет? Возвращайтесь к Раджу. Да вообще, что мне даже говорить? Просто взял всех заболел. Уже Вот что бывает, когда люди забывают богов. Да вообще они обнаглели. Они забывают, что у них есть словесть. Культурную обмен Задание выполнено. Ну все, будем заканчивать, наверное, на этом. А, там надо новую партию. Чего? Партию нового оружия можно взять? собак Армия хотела занять монастырь, я помешал. Да тебя, Кира, брат. Монастырь слишком важен для города. Для ну конечно. А для этих дебилов нет. Ему бы пригодились такие люди, как ты. Ну вот, я вот пригодился. Так, на получается два Вы... задания выбирать, вот две звездочки. Или что, это где это вообще не понимаю? Да, по-моему, вообще не здесь, не в здании. Это надо куда-то уезжать. Нельзя доставать оружие и все. Капец какой-то. Эээ, отсюда, блин, ушел. Так, Лестер найти. Или кто там реально лестер Да, он теперь из gt 5 здесь. здорово. Хана мне походу. Или они не не не атакуют? Та хрен его знает. Пошел я. Блин, надо было машину брать и ехать. Зачем я вообще пешком иду? Медведь в смысле? Пошел нафиг. Блин, реально, на машине было бы лучше, чем пешком идти. Так, у меня два выбора, да, туда либо туда, либо к Лестеру, интересно. Три выбора даже уже. Да, блин, что так далеко все? Или тут лессер А не Лестер рядом. Ашрам. Это что такое? Давай к нему. А, так Отдай, это. Брат я брат понял, Лонгин. Ты... А я даже не знал. А там а я и УЗИ какую-то дебильную Пробил подкинул. Тизаком. Она не стреляет нормально господь твердыни моя научающие руки мои битве и персты мои братья персты а смысл солдат всегда верен своему долгу даже если этот долг привел его в страну безбожников, вроде этой хе хе прям на коверпуль защищать <связь> да ну нафиг защищать если тут а их миллиард вообще Убиваю, убивай, и они идут и идут, как тараканы. Без него не Без... А я понял, это мне еще в прошлый раз объяснял. Мне иди есть твой. Ну, а я твой верну, мне не нафиг такой не надо. Я лучше с буду стрелять, это удобнее. Так, давай, какой... Какой, Такое давай, мне оружие, доставлявший да? Возьми этот датчик. А переди армию. Отыщи посылочку Господь а, да? дарует тебе транспорт. Что скажешь? Какой? Я вот так вот скажу. Это есть транспорт Аминь. разбитый какой-то даун. Аминь. Аминь. Ну иди! Иди! иди да я понял, иди. А куда? Нет, я на нем не поеду. Ты че, издевайся, что ли? Нет, <связываю> я на этом транспорте не поеду, ты что издеваюсь, реально. Гималай, а, Гималай. Ну, почти, да. Я думал, ты но не, Гималай, да, побольше. Ну нифига ж себе! Кислородную маску? Хрена себе. говорит. Почти да ну нафиг, не, это уже точно следующей серии, потому что это надолго будет очень. Все, вот такая у нас э, серия была. Сложная довольно с этими дебильными зверями не только с медведем. Медведь вообще и медведь и носорог и все вот эти звери меня мешали вообще пройти. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение четвертую серию тогда ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока пока